Привет, друзья! Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж. И сейчас хочу вам напомнить, что в нашей компании сегодня, 7 ноября 2017 года, праздник, нам сегодня исполнилось 4 года со дня основания. И я немного хочу описать результаты, которых мы добились в течение этих 4 лет, и немного о цифрах, так сказать, да? В, нашей, в наших обучениях за эти 4 года участвовало более 10 тысяч участников, и всей Молдовы, и не только. 63 отдела продаж увеличили свои продажи, получили квалифицированных специалистов в области отдела, в области отдела продаж и найма персонала. 78 компаний увеличили свои продажи от 20 до 500% после обучения их сотрудников у нас. Мы провели около 230 тренингов, семинаров и другого обучения на всей территории Республики Молдова и не только. Нам, нами было написано и опубликовано в средствах массовой информации более 100 статей о продажах, нами персонала и, деталях в области, и разных деталях в этих областях. В список наших клиентов попали известные мировые компании и местные молдавские компании. Такие как порт Центр Молдова, Энди Спицы и Лаплачинти, компания Конструкторесурс, которая продает напольные покрытия, компания Экстериор, которая продает системы видеонаблюдения, сеть магазинов Золушка, которая продает косметику и э, средства гигиены, сеть заправочных станций Вента, компания Лидер, государственная компания Молтелеком и многие другие компании, которые вам известны, и может быть неизвестны. Все эти компании у нас обучались в течение этих четырех лет. Кто дольше, кто меньше, у каждого по-разному. И знаете, что хочу вам сказать, что у нас обучались сотрудники и руководители из абсолютно разных регионов Республики Молдова. Наши выпускники живут и работают в таких населенных пунктах, городах и весях Республики Молдова, как Город Кишинев, город Бельцы, Кагу, Камрад, Единцы, Дрокия, Купчинь, Рыбница, Резина, Дубасары, Новые Анены, Сороки и другие населенные пункты Республики Молдова. Мы сдали сборник из 27 практических упражнений по продажам, который продается на русском и румынском языке во всем мире. Название сборника «Памятка сильного продавца» или «Мотивация продаж». Очень рекомендую купить вот экземпляр такого сборника из 27 практических упражнений по продажам. Это на русском, он есть и на румынском. Мы организовали и провели в, э, очень много антинаркотических лекций. И, например, 4 лекции из города Резины э, оставили след, так как примария города Резина нас наградила благодарностью за помощь в улучшении состояния детей и будущего города Резина. Да, мы не остаемся просто черствыми в направлении нашего будущего поколения. Около 20, кстати, около 20 руководителей и владельцев компаний. Прошли у нас специальные коррекционные программы и тренинги, которые направлены на улучшение личности, самих руководителей и владельцев компании. Теперь каждую пятницу по вечерам мы проводим бесплатный вводный тренинг по продажам, и не только по продажам, э, на нашей территории. Кстати, рекомендую записаться тем, кто интересуется именно, так как увидеть, как проводится наше обучение, каких, какие, как, какие тренировки мы проводим, ну и все остальные детали, задать вопросы, которые у вас есть в области обучения в нашей компании. Также мы провели около 50 вебинаров, смотрели, которых смотрели, в которых участвовали очень много людей из разных областей, деятельности а также из разных городов стран и даже континентов за этот за эти четыре года количество наших услуг увеличивалось в два раза основное то что мы проводим постоянно то что чего чему мы уже добились максимального, результаты, максимальных успехов, это, конечно, обучение по продажам. И иногда бывает такое, что, например, человек считает, что он не может продавать, но проблема в самом себе. Или иногда бывает такое, что человек считает, что умеет разговаривать, но он не умеет общаться правильно, и он не нравится клиентам. Ну и многие другие ситуации бывают, когда мы проводим некоторые коррекционные программы для наших студентов. В этих программах участвовало тоже очень много людей, я даже не считал их, потому что ну, нет смысла считать, это не наш основной вид деятельности, но это тоже иногда необходимо. Что я хочу, хочу еще сказать, хочу поблагодарить каждого, кто участвовал в нашем обучении, дать подтверждение руководителям, которые вкладывают свои силы, ресурсы, все, что могут вкладывать в обучении и улучшении своих сотрудников и себя самого, я благодарен всем тем, кто улучшил и стремился сделать все возможное, чтобы улучшить культуру продаж в Молдове. Потому что это и является целью нашей компании. Напомню: цель нашей компании увеличить культуру продаж в Молдове, от которого от этих действий, чтобы каждый Продавец и руководитель получал радость и удовольствие. Мы смогли добиться этого у многих руководителей в Республике Молдова. Всем вам большое спасибо, что вы есть, что вы изменяете нашу страну. И э, я уверен, что у нашей страны большое будущее. Главное, чтобы мы этого желали. Итак, напомним, нам 4 года, а мы сегодня будем праздновать. Поэтому всем вам хочу пожелать еще раз хорошего дня хорошего настроения, больших продаж. И есть вопросы, заходите к нам на сайт masterprodage.md С вами был Вячеслав Богданов, руководитель, тренер по продажам компании «Мастер Продаж». Всем хорошего дня и еще раз хорошего настроения. Пока!